Всех приветствую на своем канале. Сегодня пробуем очередной бич -пакет. Я их пробую, конечно, не поста. Дело в том, что я очень часто и много хожу в лес с тачевками. И чтобы не таскать с собой тяжелые консервы, говядину, я решил что-нибудь такое вот взять, брать с собой. Такие легенькие коробочки, чтобы можно было дальше уйти. И потом не таскать обратно мусор. нести с собой эти консервные банки пустые, что там нельзя выкидывать. Ну, вот сегодня у нас такой ризотто с грибами. На картинке мы видим рис, морковь, овощи. Не знаю, что там такое находится. Сейчас откроем, посмотрим. Ну, это обычный грибич-пакет, который завалим кипятком и ждем. Тут написано 5 минут. Он стоит довольно-таки дорого. По своей ценовой категории 30 75 рублей. О, внутри мы видим рис. Вот рис реально как натуральный. Пахнет он. Пахнет грибами. Петя, иди, панику. Вкусно пахнет. Грибами вкусными. Кстати, запах очень вкусный и приятный. Сейчас я залью кипятком его. Подождем минут 5-10 и будем пробовать. Тут кстати, написано, что 100% натуральные грибы что ж, узнаем да, Петя? что? может, пойдем павлик поднимаем? ну вот, время прошло открываем нашу бодягу что мы видим? мы видим вот такую кашу с такими приятностями, вкусняшками. Запаха не чувствуется совсем. Нам иди попробуй. Сейчас попробуй. Или че? Ну как? Так, она сказала что-то. Не понял, что сказала. Перейди попробуй. Ну. В принципе, нормально. попробуйте рис. Сейчас второму ребенку попробую дать. Хочу. Так, ну, в принципе, вещь неплохая. Некоторым нравится, некоторым не нравится. Ну, чувствуется, что здесь овощи. Грибов вообще не заметно. Ну, на того не стоит, можно. Работа да, супруга, ругается. Ну, вот рис, так таком виде. Не очень, конечно. Потому что он какой-то еще суховатый. Я воды много там. Без. просто безкусное раз попробуем плов взять есть плов даже такой сухой посмотрим что он тебе себя представляет ну я еще планирую взять самый дешевый беспокет за 10 рублей И его посмотреть угу. в принципе все не та основная категория 75 рублей Но, в принципе сытно кто знает такое спонтанное решение особенно если да покрошить сосисок например забодяжат сосисками то вообще будет неплохо вообще нора пойдет Тем, ну, как прощаться, скажу, что такую вещь я не то что не, не рекомендую и, и не говорю, что не надо брать. Конечно, на любителя. Ну, все с одной стороны, с другой стороны. Не знаю, я запутался. думайте сами, решайте сами. Ну. Тройка. Твердая трудь. ставьте лайки, подписывайтесь.